Бисмиллах, аля ва Сказали мольбу за посланник Аллаха, алихи Да. Да. Значит, мы с вами взяли на прошлом уроке великие аяты из суры Атиха и я, буду, и Кто помнит, кто означает этот аят? Тебе, только тебе мы поклоняемся и только тебе мы просим помощи. Да, значит, мы говорим сегодня Аллаху в каждом намазе, в каждом ракиате: только тебе мы поклоняемся и только у тебя просим помощи. Значит, все поклонения обращаются одному Аллаху. Это есть ислам, это есть тауhid. И просим помощи только у Аллаха. Почему мы просим помощи только у Аллаха? В том, в чем не способен помочь никто, кроме него. Потому что только Он способен. Да, а потому что просить помощи в том, в чем не способен помочь никто, кроме Аллаха, это является поклонением. Мы должны просить помощь. Всевышнему Аллаха Аззаваджаль. Значит, только Он может нас защитить от ада, только Он может вести нас в райские сады, только Он может нас спасти и наделить нас счастьем. Значит, дальше это у нас яд указывает на таухид. А таухид – это ифроду лохи биль айбада, уединение Всевышнего Аллаха в поклонении. Далее говорится ихдина нас сирот аль «Веди нас прямым путем». Сегодня будем с вами разбирать этот аят, который указывает на «Итибау шариа». То есть указывает на следование сунни или следование шариату. Шариату Всевышнего Аллаха Аззаваджаль. Аллах не спасал нам шариат. Пророк Мухаммад, саляму алейхи али -салям, указал нам на шариат. Каким образом мы должны поклоняться Всевышнему Аллаху. Значит, мы сказали, что мы поклоняемся одному Аллаху и просим только у Него помощи, и говорим, иди нас, Роталь, мустаким веди нас прямым путем. Это есть наша мольба. Просим у Всевышнего Аллаха, чтобы он наставил нас на путь истины и повел прямым путем до самой смерти. Сегодня мы с вами разберем этот аят с точки зрения Джвида, то с точки зрения его Махраджа, выхода в звуков, место да, выхода звуков. А на следующем уроке, иншаллаху мы с вами запишем некоторые пользы из этого аята, и также из последующего аята, или из части последующего аята. Давайте прочитаем все вместе. Каждую букву, каждый, каждый звук в отдельности. Так, смотрите, у нас пира идет Хамзату Василь. Называется Хамзату Васлин. Видели Хамзату Васлин. Да. Почему называется Хамзату Василь? То есть Хамза, который пропускается. Если бы вы бы соединились с предыдущим аятом, мы бы сказали. Денок, видите? Значит, соединяется вот этот «нун» в слове «настаин» с чем? А «хамза» пропускается, поэтому называется «хамзату васель. Но если мы остановку сделали на предыдущем аяте, сказали «и я на буду». Остановились пауза, и потом читаем следующий аят. Уже начинаем с кясри. Видите, начинается с кясри. Поэтому здесь у нас получается хамза ха, кясра сукун и повторяем. А некоторые говорят я, ¡я не я, а ха. Хамза ха, сукун, их. Их. Хамза их. Хамза может быть, да, это была с моей стороны? Значит, хамза, ха, касра, сукун, и... У нас хе выходит мин аксель хальк из дальней части, стороны горла. Значит, их. поняли, да? Дальше, дель, касра, ди, ди. Даль, да. да. да. да. касра, ди, ди, ди, да. ди. НУН ФАТХА НА НУН ФАТХА Значит, отрабатывайте это слово в отдельности. ИХДИНА ИХДИНА ИХДИНА Их дина. Их дина. Их дина. И ходим дальше. Посмотрите. У нас... Слушаем Саид их дина и дальше приходит слово опять хам уваси она пропускается лям не произносится почему потому что дальше идет звук сол, который является шамсия то есть солнечный звук солнечные буквы значит лям входит в сот и сот удваивается а сот удваивается первый сот у нас сукуном или лям с сукуном а их дина алиф тоже с сукуном значит в арабском языке Правило то, что два сукуна не встречаются. И поэтому их динас рото. Вот этот алиф при соединении со следующим словом не читается. Так и говорим Ихдинас. То есть не говорим их динас. Вот этот алиф не тянется, потому что нун автоматически соединяется с содом. Видите, да, алиф не произносится, хам пропускается. Лям не произносится, потому что входит в сот, и сот удваивается. И получается, мы говорим в слове ихдина. Нун, сот, фатха, сукун, ихдинас. Нун, нун, фатха, сукун, ихдинас. И теперь второй сот. Видите, сот удвоенный, наверху шадда. Это означает то, что у нас два сода. Два сода. Первый сот с сукуном, второй сот с кясрой. Поэтому говорим «сод их си, их динаси. إهدين إيدي قايمة فتحة إذي رآ قايمة فتحة رآ قايمة فتحة رآ قايمة فتحة إهدين الصيرا إهدين الصيرا طل Теперь необходимо научиться произносить звук то. Значит, смотрите, как вы то, вы должны почувствовать свой язык. Когда я произношу э по, значит, язык сплошную почти прилегает к верхнему небу. То есть не сплошную, но большую часть языка начиная с передней части до середины язык сплошную ширину Да получается прилегает к верхнему небу это первое второе необходимо напрягать язык не просто как произносим э, э, легко да Эс, эш. а значит здесь напрягается видите я язык напряг и он мне прилегает прикасается к верхнему небу то есть в какой-то степени эл. A, a, a, to? Поняли, to. да? Не, не Теперь дальше третий момент. Когда мы произносим по", по по, мы должны резко отпустить язык. Попробуем. по по по по по по по по Колиб, Сыро, осирото, Ассирото. Правильно? Значит, смотрите, некоторые произносят ее, она будет слабенькая. Такая осирота, осирота, не те, не асыро, то, то. Вот это тоже то, видите? У меня, получается, передняя часть языка больше используется. Асыро, то, то. Видите, слабое. О. А теперь асыро, то. то асыро, то. А. А. А. Значит, не, не просто как буква Т, насыщенное Пред. То, то, то. Нет. О, то. Э -по, э -по. Э -по. Значит, напрягаем язык и помним то, что э -по. у нас является муфахом. Э му Фахом, то есть полнозвучный звук. Теперь дальше соединяемся со следующим словом. Видите, о, у нас потом дальше опять хамзатувасль пропускается. лям с укуном. Почему лям произносится? Потому что э, перед ней... Э, потому что после ляма... После ляма... После ляма... Мим, э, мим. А мим является у нас шамси или комари? комари? Комари. потому что мим является лунным. Значит, произносит таким образом. О, лям, إهدين الصراطل طال لان فتح سكون إهدين الصراطل ومن الصراطل ميم سكون ضم موس ميم سين ضم سكون موس الموس ميم, ميم, ألم ميم سين الموس موس. <Durham> И далее. Смотрите, здесь произносится elmus. Видите, син. С, альмус Нельзя сказать, альмус Сот, син, elmus. И дальше те у нас не должна попасть под влияние ков. Потому что коф является муфахом широкий, это а у нас мурукок. Нельзя сказать аль-мус-та. Аль-мус-та. Нет, аль мус Аль-мус-та. значит, та фатха-та аль-мус-та. Та аль мус та аль-мус-та. Аль-мус-та. я ка аль мус Дель, я... Дель, я... Дель, я... Дель, я... Дель, я... Буквы «и» нет в арабском языке. У нас да, широкая, но с кясрой. Поэтому говорим «альмустаки». Скажите «альмустаки». «Альмустаки». «Альмустаки». Нет, шестой из вас сказали «альмустаки», не «ким». «Альмустаки». «Ким» с кясрой. Они сейчас переборщили вратили в ков кяф сказали аль-мустаким. Мустаким нельзя сказать? Аль-мустаким тоже нельзя сказать. Значит, среднее ков у нас сильная буква, но мы должны произнести ее с кяфрой, тем более дальше следует у нас харфульмэд, звук долготы, да, это буква я. Значит, надо губы сделать широко, как будто улыбаетесь. Аль-мустаким, аль-мустаким. Вот, акцент. Вот, значит, афья <соединяющие> касроки И дальше мим <соединяющие> мим <фатха -ма> <соединяющие> Если останавливайся, то это место тянется, говорим теперь читаем все вместе их Давайте каждый из вас прочитает этот Аят Ага, давайте я я... по одному начинайте, не я... Хорошо, Абасулейман. Дальше, следующий. Экран. Экран. Экран. Попробуй слово асирото. Асирото. Вот, теперь все вместе. аль мус та ки Хорошо, дальше, Эмиль. Хорошо. аль мус Ага, скажи аль мус аль мус аль мус Ага, хорошо, Эмиль. Бар-гуфи. Бар-гуфи. Хорошо. Ихсан. Вот иксан, говоришь, Губы сделал Еще раз. Вот хорошо акцент. Так тренируйся. Дальше. Муста а, хорошо, только Аль-Мустапим чуть-чуть тянешь больше. Нет, у тебя, смотри, получается, мустин чуть широкий становится по причине того, то, что коф влияет, не должен повлиять. Скажи отдельно Альмус альмус. Аль а теперь дальше. Эльмусте. Эльмусте. Это у нас Ахмад, читал. что? Эльмусте. Хорошо, теперь дальше. Эльмусте. Эльмусте. <olution pressure> теперь все вместе. Эльмусте. Только Ахмад. Только Ахмад. Ахмад. Хорошо. Дальше. Для Диваны. Для Диваны. Следующий. Иксан. Иксан читал же вроде бы. У меня отмечено. Прочитал. У нас два Иксан. Последующий. Иксан. Иксан ты читал не читал? Я а, не читал ну, еще. Ну давай, вот Аскар, Даниэл, кто не читали, читайте. Даниэл, потом Аскар. Их один с роталямус Вот первая ошибка. Ха". Скажи их ди. Их один. Их У тебя, смотри, у тебя Ха выходит с середины горла. Даниил сейчас, да? Середина ну. надо с дальней части горла. Она выходит оттуда, откуда выходит хамзе. Скажи, экоро. Эк Эк Нет, ну ты же надо сказать, И у тебя остановилось... Нет, у тебя, видишь, хамзе не там. Сейчас попробуем найти ее. А, ладно. Значит, хамзе у нас вот, например, да, фиссеме. У меня в горле остановилось, в дальнейшая части горла. Фиссеме. Пробуй. Фиссеме. Хамза сильный сильный звук. Значит, например, я говорю, а э, э, слабый звук, например, мы говорим э, с, э, ш, поток дыхания продолжается, а здесь э, все у меня перекрывается горло, как будто не дай Аллах, да, косточка застряла в горле. Значит, пробуй. Э, Еще раз? Почти, да. Вот теперь оттуда вытащи вот этот звук Скажи. Еще а, раз. А, Легко произносится? Например, скажи имя Всевышнего Аллаха: Алло. Аллах. Еще раз. Алло. Алло. Вот она у тебя не совсем слышится. Значит, тебе надо ее найти и научиться произносить. Попробуй теперь скажи а хаухи. Но... Эх. Эх. Эх. Эх. Вот, уже получше. Значит, смотри, ты должен понять, чем отличается хэ от «хамзы». «Хамза» – сильная буква, «х» – слабая, то есть в ней есть поток дыхания. Например, «Хамза», например, эх. видишь, резко тормознулся, да, у меня резкое препятствие в горле. Эх. Все, я не могу дальше продолжать выдыхать свое дыхание. Когда я говорю «хэ», у меня получается продолжается поток дыхания чуть-чуть а, а, сильный получается в сторону хамзы а, а, нет, нет. теперь уже переборщил а, у тебя уже как ха например, например да арахим. это вот ха выходит с середины горла а ходит и ха выходит у нас абсал с дальней части горла пробуй их дина. Их дина. Вот, значит, чуть-чуть их... проглотить надо в вот этот хай, сделать поглубже. Скажи, их дина. Их дина. Во, прямо в точку попал. Вот так, еще раз. Их дина. Их дина. Вот, значит, тебе надо просто чуть-чуть отточить этот звук. Хорошо, не. Хорошо. А, ага. и вот еще ты, когда говоришь слово ⁇ ас-ро-то ⁇ он должен быть более полнозвучным, широким. Скажи осы а ро то а ро а с Да, но только у тебя из о становится асы, с Не сы а о Хорошо. Хорошо. Дальше... аль нельзя А, нельзя сказать. А, нельзя сказать. А, нельзя сказать. А, нельзя сказать. А, нельзя А, нельзя сказать. аль мус сказать. А, мус сказать. А, нельзя сказать. А, нельзя сказать. А, нельзя сказать. А, нельзя сказать. А, потом еще раз давать, потом еще раз давать. И придет время, будешь читать лучше всех, иншаллах, бутааля. Дальше, кто у нас? Аскар? И я? Буду, и я ага, мы другой аят берем сегодня? Здесь у тебя тоже была ошибка. У тебя аин выходит как хэ. На буду, на буду. Нет, на, буду, на, буду. Попробуй. «На, буду». буду. Вот я тебе буду. надо поглубже, да? «На». То есть, на, «На, буду». Ага. Тренируйся хорошо. Там много человек тренируется, даже немножко горло побаливает. Почему? Потому что это горловой звук. А когда научишься, уже не будет болеть горло. И следующий я прочитаю. Да, Аскар. Да, да. Аскар. «Их дина... Вот у тебя «то» получается ненасыщенное. Ты говоришь «осирота». А Не «осирота», а, сироте, а, а Я тоже надо Значит, Аскар поработать над хе. Понял, да, как ее найти? Она выходит оттуда, откуда выходит хамзы. Хамзы найти нетрудно. Сказал вот так. Все, у тебя резко остановился поток дыхания. Вот оттуда выходит «хамзе» чувствов да Подождите, сейчас разберемся с Аскаром до конца. Ха. затем, а вот это надо, то отработать. Еще была ошибка, когда ты произносишь слово ⁇ Эльмус таким ⁇ да, у тебя получается ⁇ "альмус", Мус, Мус. кого-то син ⁇ становится содом. ⁇ скажи, Аскар, ⁇ Эльмус-те ⁇ Эльмус-те ⁇ Вот, ⁇ Альмустаки. Аксент. Вот так. Тренируйся хорошо, брат Аскар. Хорошо. Можно я? Джазаку Кто это? Рамазан. Ага, давай, Рамазан. И один сратальмустаким. Еще раз. И один сратальмустаким. Вот. Все четко прочитал. Есть какая-то проблема, когда произносишь слово «асырото». Скажи отдельно «асырото». Асырото. Вот это значит «то», скорее всего. да? Ибо «ро» и «то» вместе. Значит, скажи «асы». Асы. И Как будто буква «и». Нет такого. А -си. Вот. А Сот, то есть широкое, но и в то же время с кясорой. губы делаем пошире. Асси. Асси. Вот, четко. Дальше. Ассиро. Ассиро. Хорошо. И дальше. Ассирото. Не торопясь. Ассирото. Ассирото. не то. Не Ассирото. А вот видишь у тебя, когда ты то произносишь, у тебя хамс появляется, шипение. Как, например, isemewet isemewet здесь ас-ы-ро-то-то. -то". вот это шипение должно быть asiroto а asiroto а а не то у тебя язык чуть-чуть верхняя часть языка используешь плашмя и участие также да на, на, наравне с верхним небом Значит, асирото, асирото. Вот, уже поближе. Значит, тебе надо произносить сильнее язык напрягать. Асирото. Саид, Саид, подожди, не путай нас. Ага. Понял, да, брат Рамазан? Да, да. Ага, хорошо, где захлопыры? Что еще не читал? Я еще не сказал. Нас, рот, мустакын. Яс еще раз. Иди нас, рот, мустакын. Почему ты говоришь? Ихдинас. Их нас. Весна не, не тянется. Их, динас. Сразу. Их, динас, рот, мустапим. Их, динас, рот, мустакы. Ага. Все хорошо. Все расскажи, аль мустапим. Альмус Ну no, хорошо. Баруху фикеряс. Кто еще? Имран. Альмус такой. Альмус такой. Альмус такой. Хорошо. Хорошо, Имран. у нас саит еще не читал? Вроде бы. И все. Остальные все прочитали. Да я не читал. Да я не читал. Что? Саид. Что? Да, читай. Можно я, Раян? Я спросил я тех кто сам начал у нас был. Я в начале, отмечал, кто присутствовал. А потом уже спросим тех, которые попозже пришли, опоздают. А, Саид. Нет. Я. Их динамический род. Тихо, давайте Саида послушаем. Остальные молчите, слушайте внимательно. Саид. Ага, Саид, еще раз. Саид. очень слабо слышно Саид? Их, на вот начала слыша слово альмустаки Не могу расслышать. скажи отдельно альмустаки Аксань Аль бару куфик хорошо получилось только то чуть-чуть насыщеннее надо а смотрите сейчас я вас научу лишь а произносить слово асирото не на 100%, конечно, потому что я сам не являюсь араб. Смотрите, надо просто оставить поспешность. Вы, вы читаете быстро. Где Так, мы так быстро читаете, не получается. Значит, медленно. Асирото. Асирото. Асирото. Повторяйте. Асирото. Не торопитесь. Асирото. Теперь, да. Теперь остальные. Кто еще не читал? Раян? Раян, читай этот аят. Можно, можно я, Устас? Раян, аж Раян руку поднимал. Раян уже попал? Я его только отметил, или он вылетел? Хорошо. Кто это у нас следующий? Раяна. Нет, он... я его не вижу. Не, он был только что. Все сдали? Не, я не, я не сказал. Не... А кто это Уму Имран? А, это, как его? Абу Абдулла. Хорошо, а как зовут тебя? Имран. А у нас один Имран был, значит, а у нас два Имрана, да, получается? Абу Аббилля. Хорошо, Имран Абу Абдулла. Давай, читай. Сыро, Маршалла, молодец. Хорошо прочитал. Еще кто-нибудь остался? Муса. Муса, у меня отмечен, что читал. Ну давай, еще раз прочитай. Да, да, читал, у меня отмечен. Я помню, твой голос. Хорошо. Значит, сдали. на Потом будете еще полностью всю фатиху сдавать. Мы сейчас должны с вами отработать каждую букву в отдельности, каждый слог, каждое слово, и потом слово соединяем в следующее слово, и каждый аят в отдельности. Должны отдать должное каждой букве из Священного Корана. Кур'ана. И тогда вы никогда не забудете, никогда не будет ошибки да, при чтении Кур'ана. Иншаллаху. Значит, на следующем уроке мы с вами... Возьмем Что? уже а пользу из этого. Затяжить. Возьмем до пользы из этого я. То? А я не могу зайти в зону. Не слышу. А я не могу зайти в зону. Зачем?